Так, приветствую всех из Финляндии хочу лайфхак вам показать. Видите, доска прикручена на шурупы? Это специально так делается, что вот сейчас Юра берет, заводит за нее середину, чтобы нам не бегать и так далее. Она длинная, вот, под 4,50 метра. То есть она прогибается, продвигается. Вот, вывешиваем. Видите, хвосты висят с одной стороны и с другой стороны про крючок смотрите другое видео есть тоже там по моему называется что вы знаете о вязальном крючке или что-то такое в общем посмотрите есть такое в ну, лайфхаках и вот эта доска позволяет ну то есть мы поступаем каким образом я пилю внизу Юра прибивает наверху там крючок прижал все стрельнул раз пошел на, на тот край на тот край И там то же самое зафиксировал. А вся середина, вот ни, одна, ни одна из этих стропильных э, стропил не прибита, Вообще еще ничего не пробито. Потому что доски все кривые. Сейчас швы, фиг ним какие, их невозможно сделать через, ну, через один шаблон, скажем так. Поэтому вот так вот делаем. То есть все и подшивы, любые свесы, верхние, боковые мы все используем такой вот метод, через доску. Это проще, как показала практика, так что пользуйтесь. А вот сейчас доску, и вы Юр, пошевелись чуть-чуть, просто кверху, посередине доски. Ну, вот видите, они просто висят, болтаются. То есть тут вариант такой, либо нужно вдвоем постоянно, каждую доску лазить и это то есть ну, медленно все происходит а так получается приспособили такую кому удобно ставьте хоть две штуки их без разницы это немножко неудобно будет заводить но ничего страшного главное чтобы они просто скажем держались и все я дальше погнали уже пробивать все остальное все что необходимо Так сейчас середина пробивается, потом будут все остальные там края. Но они просто чуть-чуть выравниваются -чуть в другие места. Где-то нужно поджимать, где-то монтажкой раздвигаем. По-разному бывает. Так что вот так. На этом хочу прощаться. Пожелать всем удачи и до новых встреч.